свет такой без э, оболочки и представить следующим элементом будто в этом свете вы видите пачку из 100 долларовых купюр потрясли испытали радость а -а -а -а, и после этого об этом забыли если так делать очень быстро за несколько месяцев такую пачку с деньгами будете держать в своих руках это сто процентов проверено